Всем привет! Сегодня у нас распаковочка, э -э, пришла посылка, в посылке лежит экшн-камера Юлайт э -э, light, U -Light называется. Вот, Пришла она мне с пошлиной, получается, китайцы указали сумму в, 700, в 72 доллара, получается, хотя я их просил меньше, чтобы они поставили сумму, но... Сколько поставили, сколько поставили, в принципе. И то, ее цена стоила вообще 150 долларов, ну, 148 долларов. Я за нее заплатил всего лишь 101 доллар. То есть была распродажа тогда, плюс еще акции какие-то с Алиэкспресса, плюс и это. И мне обошлась она всего лишь 101 доллар. Вот и здесь я заплатил на почте за, за то, что свыше 25 долларов заплатил 43 рубля 43 рубля это примерно где-то 22 доллара я заплатил в конечном итоге она у меня вышла в 23 доллара о 123 доллара она мне обошлась вот ну здесь вот полный комплект сейчас открою, покажу ну и заодно сам посмотрю в каком состоянии все это пришло Недавно пришла мне еще одна посылка, вот только что ребята привезли. Если будет кому интересно, я обязательно покажу. Вот, посылка пришла. Сама камера, аквабокс и селфи-палка. Слегка немножко помято все это пришло. Но, Но хорошо, что хоть пришло так начнем мы с камеры вот она так красиво лежит пленочка на ней на ней пленочка такая смотрите так посмотрим что еще в комплекте здесь есть так, наклеечка. А нет, это не наклейка, это картонка. Здесь еще какие есть камеры, флешки для них. Инструкция какая-то. И здесь еще одна инструкция. Все, в комплекте больше ничего нету. Посмотрим, может здесь что есть еще. Ну и здесь тоже ничего нету. Маленький переходник, зарядка для, для камеры. Вот. С логотипом. С логотипом ЮИ. Так, больше здесь ничего нету. Сейчас все это я положу. Так. Так. Камера. Смотрим заряд, смотрим батарею. аккумулятор аккумулятор на 1400 ампер здесь вот коробочка покажу ближе к коробочку Не знаю, какие версии, потому что какие-то для Китая шли, какие-то не для Китая, какие-то международные. Но аккумулятор такой, более увесистый. Так, первое включение. У нас на экране сразу выбор языка. Яз... Написано язык. Значит... Так, сейчас... Россия Выберите частоту Wi-Fi Не знаю даже, какую выбрать Фото Настройки. Для входа в любом. То есть аккумулятор видно разряжен. Чуть позже я его заряжу. Вот все в пленочке, то есть здесь пленочка есть, здесь вот пленочка есть, и покажу я вам по бокам. Здесь два микрофона, здесь съемка, здесь не знаю, может для отвода тепла, здесь коннектор для зарядки, здесь на штатив ставить. и все, и больше. В принципе, ничего тут. Ну, здесь с настройками я чуть позже разберусь. Выберу, какие где настройки. Флешечку ставлю. И чуть позже покажу, как снимает оно э, оригиналы съемки. Вот у меня есть еще первого поколения. Вот это вот второго поколения. Сейчас я вам покажу. Это оригинальный, оригинальный бокс. Оригинальные боксы заказывал я. Вот сравнение. Первое поколение камеры и вот этот лайт так давайте сейчас камеру выключу так Камеру выключили и посмотрим, что еще мне пришло. Вот мятый контейнер. Здесь должен быть аквабокс защитный. такая вот аква большой такой аква и ну и крепление оригинальное здесь инструкции и прочее ну Аквабокс. бокс По размерам видно то, что это тут больше намного. Сейчас я помещу камеру. Ага. Здесь вот есть кнопочка, которую опа, и только потом снимать. Тоже все в пленочках. Здесь пленочка, здесь пленочка и здесь вот пленочка. И здесь вот внутри, видите, пластик такой, пластиком все закреплено. А, а в этой вот просто, просто на застежке. В первом поколении было. И вот так вот внутри. Видите, здесь уже как еще для уплотнения что -то сделали. Вот так вот выглядит камера в аквабоксе. Так. И третье, то что мне пришло, это селфи-палка. Тоже ее откроем и посмотрим, внутри инструкция здесь по применению Кнопка. Угу. Тоже все в чехле. Только честно, я еще не знаю, как ей пользоваться. Так, это, это здесь вот замочек. Здесь открыть. И здесь вот есть флажочек, который фиксирует, чтобы не двигалось это. Так оно фиксируется, и так и сяк. Так, повернем это, достанем так. Ага, вот. Вот. Ну, не такая уж и большая палка. Сейчас я это все закручу. И примерно одену, покажу, как оно будет. вот так вот все это выглядит с кнопочкой если честно я думал что будет больше сам этот монопод но он какой-то маленький совсем здесь это выкручивается все. Чуть позже покажу настройки, какие я выбрал и как это все снимается. И сейчас, на секундочку, покажу еще. Мне пришла еще одна посылка. Э -э, привезли доставочку. Это я заказывал жене. Жене заказал. Чехол, это для Мигбена 2. Здесь вот пленочка для Мигбена. И сам этот браслет Мигбен 2. То есть кому будет интересно, тоже могу снять обзор. Все это запаковано, еще ничего не скрывалось. Кому будет интересно, тоже покажу, сделаю такой мини-обзор. Все. Привет, друзья! Вот хотел сегодня еще поговорить о камере, U light э, то что какие я нашел косяки, то что мне понравилось и то, что мне не понравилось. Первое, то, что мне не понравилось, это Это вот эта вот заглушечка. Мне она совсем не, не понравилось. Сидит вроде бы она крепко, но. Уже есть вот эти вот дефекты. Почему они появляются, сейчас я вам расскажу. Когда я савлю, к примеру, на зарядку. Камеру эту, видите, то есть коцается. Вот так вот. Шух. И это все задевается. То есть оно далеко не уходит. Ну, поэтому здесь немножко так помял другой нюанс посмотрел я и видео и прочее других людей косяк почему-то все скрывают кстати здесь вот номера не знаю косяк э -э с этой вот закруткой то есть для поставления настав то есть закручивается вот она все и ставится получается косяк с этой резьбой, потому что слабые очень, идут трещины. Я как не пользуюсь ни стабом ничего, но у меня в аквабоксе у меня здесь все целое, но до поры до времени. Трескается, если люди видео снимают, как это все сделать, восстановить. Это тоже у них очень слабое место. Получается другой момент еще по Качество видео. В, вроде бы качество изображения в этой камере лучше, чем в 2К U Light 2К. Вот. Но в некоторых моментах бывает то, что и хуже. То есть здесь надо еще настраивать. Потому что катался я, когда солнце, качество изображения хуже. Когда пасмурно чуть-чуть было, качество изображения было лучше. Вот экранчик такой здесь. Пленочку я еще не снимал. Даже еще не снимал пленочку с Аквабокса. Аквабокс, кстати, хороший. Мне понравился. Я продал свою камеру 2К. И я Аквабоксом мало пользовался. Но косяк был в том, что когда... Закрываешь ее, и вот так вот насаживаешь, не до конца эта резинка заходит, и здесь вот постоянно ломало, вот это вот слабое было место. В этой камере это решено, то есть здесь не трескается, здесь более плотнее лучше сделано. И здесь еще есть кнопочка. С аквабокса я резинку снял, чтобы когда я езжу в аквабоксе, чтобы звук лучше был. То есть для этих целей я все это сделал. Аквабокс хороший, прочный. Это тоже плюс. Хотя в другой модели они были не хуже, только единственное вот с этим вот пластиком. Был косяк. Получается, еще здесь косяк в стабилизации. Ну как косяк? Это больше как не косяк. А, такая ситуация, то что когда отключаешь стаб, он все трясется, если где-то такая вот трясучка. Включаешь стабилизацию, все плавно, но в некоторых моментах настолько плавно, что такое чувство, что все желейное какое-то такое вот, непонятно. Но оно все равно трясется, но, но не так. То есть, мне как-то как здесь электронная стабилизация работает. То есть, не понравилось этот момент. Получается, из э, плюсов, сейчас я расскажу то, что сенсор работает очень хорошо. Мне нравится, как он работает. Здесь, кстати, есть динамик еще. Вот два микрофона. Динамик. То есть, можно с экраночка просмотреть к примеру, видео. Это тоже плюс. Большой, то есть экран хороший. А плюс еще в том, то что Звук очень хороший, звук очень качественный, то есть два динамика этих э, свое дело делают. Учесть то, что с предыдущей модели камеры 2К, там звук был ужасный, что не делай, что не крути, то есть э, звук все равно был ужасный. Вот, в целом, камера... Камера, я э, еще доволен, то, что... Здесь она снимает где-то на полтора часа съемки, это более чем хватает, хоть и отключаю и включаю ее, то есть хватает, здесь аккумулятор увесистый такой и довольно -таки мощный, но это какой-то период времени, потом он станет еще хуже, это я знаю по 2К, своей по предыдущей камере, камере которую я продал. Получается, что хочу сказать по вот этой вот камере. Обошлась она мне в 120 долларов с Китая. И я бы сказал людям, чтобы задумались покупать ее или нет. Потому что большого сильного улучшения качества здесь не увидишь. Если сравнивать с 2К. Да, я собираюсь эту камеру продавать и покупать себе какую-нибудь Соньку. Может, АС 50 или что-нибудь еще другое. Потому что желал я от этой камеры лучше. ну, А с другой стороны, что желать лучше, если такая ее цена. Почему я еще продал камеру свою 2К? Потому что она снимала Видео не очень качественно. Не очень качественно это. Почему? Она была 23 серии. Ну, там, может кто знает, она начиналась 21 серии. Номер был на корпусе. И последняя там 25 серии. Вот 21, они самые первые, они вообще какие-то странные были. То есть и по звуку там косяки были. Еще хуже звук был. И в настройке вот это вот фокуса то есть в линзе надо, люди разбирали и насраивали вот в моей камере тоже в линзе немножко был косяк то есть надо было насраиваться ну и не хотел насраясь это я продал потому что уже купил вот эту вот камеру а у друга более новой версии 2к 225 номер у него или 24 и у него фокус настроен хорошо и качество звука даже лучше, чем у меня. То есть, ну вот, камера одна, а разница, разница большая. видео я закину некоторые моменты с этой камеры, то, что я снял. вот. Ну и посмотрите, с стабилизацией, без стабилизации. И... и сделайте вывод, стоит ли покупать вам эту камеру. Всем спасибо, всем пока.